Сегодня мы поговорим о сочинении. Здравствуйте! Как писать сочинение? Как выполнить 25-е задание ЕГЭ? На первый взгляд все очень сложно. Сочинение большое, и в нем нужно написать очень всего много. Но если как следует построить свою работу, то... Тогда со всеми трудностями можно справиться. Давайте посмотрим, каким может быть план вашего сочинения. Ну, Во-первых, вы должны начать с постановки проблемы. Вы прочли текст, вы поняли, о чем этот текст, и вы сформулируете для себя проблему или проблемы данного текста. Дальше вы должны построить свой комментарий к тексту. Комментарий – это то, что вы поняли, читая ваш текст. Это те самые главные мысли, которые вы выделили, читая этот текст. А для того, чтобы выделить эти главные мысли, лучше всего – сначала выделить основные, ключевые, как мы их называем, слова текста и затем уже попробовать определить главные мысли автора. При определении главных мыслей очень важно во второй части вашего сочинения остановиться на тех художественных приемах, которыми автор пользуется, потому что иначе ваши Рассуждение может быть бездоказательным, неинтересным и очень будет скучно его читать, и вы получите мало баллов за такую работу. Значит, Обязательно вы пишете, что автор хотел сказать и каким способом он этого достиг. Либо он использовал какую-то метафору выразительную, либо это был ряд однородных членов, либо это была градация, либо это был какой-то очень выразительный эпитет или ряд эпитетов. Обо всем этом нужно обязательно писать. Вы должны привести не менее двух примеров из текста, которые бы вы выразительно комментировали ту проблему, о которой вы написали в первой части, в первом абзаце вашего сочинения. Далее вы должны сформулировать главную мысль после того, как вы построили второй абзац. Дальше вы убеждаете, вы говорите, что автор убеждает нас в том, что или автор пытается объяснить нам какую-то свою позицию. То есть вы формулируете уже основную идею авторскую. Далее следующий пункт вашего сочинения это обязательно формулировка вашей собственной позиции. Согласны ли вы с мнением автора? Как правило, вы будете согласны, но это совсем не обязательно. Вы можете быть и не согласны. Это ваша точка зрения. Вы пишете, вы согласны или нет с позицией автора, а затем должны объяснить это на примерах из художественной литературы, из тех произведений, которые вы изучили на уроках литературы в школе или прочитали самостоятельно. Лучше всего, конечно, опираться на примеры из русской классики, хотя не обязательно вы можете использовать также примеры из классической зарубежной литературы. Это тоже будет два ваших аргумента, и таким образом сочинение получится очень доказательным и внушающим доверие. И в конце вашего сочинения вы подведете итог, вы сделаете какой-то вывод из всего, о чем вы рассуждали на протяжении всей вашей работы. Вот таков примерный план построения сочинения в 25-м задании. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания.